Всем привет. Меня зовут Илья. Я хочу успеть рассказать очень про много всего, поэтому буду немного торопиться, но, если что, в вопросах смогу пояснить подробнее. Хочу рассказать вам про целое огромное движение, которое объединяет на сегодняшний день разные науки, и рассказать, что мы на самом деле находимся в потрясающем времени, когда наука очень сильно меняется. Вообще говоря, популяризация сейчас рисует красивые картинки и рассказывает много хорошего о том, какие у науки есть достижения. Но вообще говоря, все плохо. И большинство отраслей науки, не все, но большинство отраслей науки, особенно те, которые касаются изучения чего-то живого, бактерий, людей или каких-нибудь белков внутри нашего организма, все эти области испытывают существенные проблемы. Вскрылись эти проблемы на самом деле, ну, вернее, про эти проблемы знают люди довольно давно, но вскрылись проблемы публично не так давно, буквально вот последние лет 10 это происходит. В той сфере, которой я занимаюсь, я занимаюсь когнитивной наукой, нейронаукой и близкими вещами, наиболее... Тяжелым ударом стало исследование 2015 года, которое показало, что из 100 специально выбранных наиболее авторитетных экспериментов, которые есть в нашей области науки, половина экспериментов не воспроизводится. То есть те данные, которые получили одни ученые, не могут получить другие ученые а из оставшейся половины еще половина воспроизводится с эффектами в два раза меньшими. То есть изначальные данные выглядят не так красиво, как хотелось бы показать ученым. Понятное дело, что такая сфера, как когнитивная наука, психология и так далее, ну, только ленивый не любит бить психологов за то, что они делают что-то не то. И в этом смысле кажется, что все можно было бы объяснить только проблемами внутри одной области. Проблема в том, что это исследование было даже запланировано, уже зная о том, что похожие проблемы есть, например, в медицине. И еще в начале 2000-х годов видный эпидемиолог, человек, который занимается масштабными медицинскими исследованиями, Джон Иоаннидис, написал статью про проблемы воспроизводимости в медицине, которые потом более конкретно описывали проблемы, например, в исследованиях рака и других каких-то более узких и тонких областях. Более того, по неофициальным заявлениям, вообще в биотехнологиях, например, подобного рода проблемы давно известны фармкомпаниям, которые примерно две трети исследований, которые приходят из лабораторий, потом пытаются воспроизвести у себя, у них ничего не получается. То же самое есть у химиков, и то же самое обсуждают огромное количество людей в разных-разных сферах. Не все из этого просто пока выходят в статьи, которые попадают даже в научные заголовки. Это одна из проблем, которые есть в современной науке. Я попробую даже чуть-чуть сказать почему. Другая проблема, которая на самом деле не новая для сегодняшней науки, но тем не менее в очередной и очередной раз она возникает, заключается в том, что ученые пользуются очень и очень сложными методами порой настолько сложными, что они сами не понимают или не умеют глубоко заглянуть в то, чем они пользуются. Поэтому иногда накапливаются ошибки. Оказывается, что данные, которые многие ученые, там, тысячи ученых обрабатывают своими там, программами для обработки данных, могут содержать баги. И эти баги могут сильно влиять на качество научных исследований. Вот одна из подобных проблем тоже вскрылась в близкой мне области буквально пару лет назад, которая говорила о том, что порядка 40 тысяч статей в которых изучали мозги, на самом деле могут содержать слегка искаженные результаты. Это не единственный пример такого крупного систематического провала в науках о живом. В прошлом году буквально появилась информация о том, что биологи, которые работают с живыми клетками определенной линии, которые называются ХИЛА, оказывается, могут очень неправильно думать о том, с какими именно клетками они работают. Например, они могут думать, что они работают с клетками печень, печени, а на самом деле это клетки там селезенки, из-за определенных проблем в маркировке этих клеток. В общем, такого рода системные проблемы часто возникают в науке, и учитывая сложность, с которой встречаются современные ученые, сейчас такие проблемы в разных областях, опять же, вскрываются. Еще одна вещь, которая, с которой сталкиваются современные ученые, заключается в том, что среди исследований, про которые вообще ученые рассказывают, есть большой дисбаланс. В основном все, в том числе люди, которые просто любят послушать про науку, узнают про новости, в которых ученые что-то открыли. Хотя на самом деле для науки чаще оказывается важнее что-то закрывать. То есть получать какую-то информацию, которая говорит, что туда мы попробовали копнуть, туда больше двигаться не нужно. Это очень важно для того, чтобы ограничивать сферу исследований и для того, чтобы показывать ученым, что не работает. И от этого можно отталкиваться, что-то менять, чтобы понимать, что работает. А публикации такого типа, в которых результаты не получились, что-то, основная гипотеза не, не, не была подтверждена, на сегодняшний день практически не публикуют, в том числе из-за психологических причин, но еще из-за того, что такие статьи потом будут меньше цитировать другие ученые. Это будет влиять на ваш рейтинг. И, в общем, на самом деле возникает большая проблема, что ученые знают только о том, что получается, и вместо того, чтобы не тратить время на то, что не получилось у других, вынуждены постоянно перепроверять неработающие вещи. Для того, чтобы справиться со всеми этими проблемами, появилось большое движение, которое называется «Открытая наука». Это движение включает в себя много разных вещей, но самое важное, что это движение на сегодняшний день пытается изменить ситуацию, в которой публикуются плохие исследования. Плохие на сегодняшний день. 50 лет назад никто не считал, что эти исследования плохие, но сегодня мы уже понимаем, что в них существуют серьезные ошибки. Почему важно бороться с плохими исследованиями? Ну, Во-первых, потому что кто-то тратит время и ресурсы на сами эти исследования, можно было бы потратить эти ресурсы на что-нибудь более полезное. Во-вторых, что гораздо сложнее, нужно тратить время еще и на опровержение исходного плохого исследования. И тут проблема в том, что опровержение это нужно не только для самих ученых, но и для реального мира, например. Огромное количество вещей, которые научные заголовки открыли, вот как в случае с экзопланетами, потом может оказаться, что там что-то ученые закрыли, а это уже в новости часто не попадает. Из-за этого возникает большое количество научного шума, в котором сложно ориентироваться и самим ученым, и тем, кто просто интересуется наукой. И из-за этого снижается доверие в целом к разным областям науки и к науке вообще. Здорово, что вы верите в науку, приходите про нее слушать, но далеко не у всех такое же отношение, и у них есть основания сомневаться в науке. Так вот, открытая наука – это зонтичный термин, то есть термин, который включает в себя разные, не связанные между собой э, направления, который включает в себя открытый доступ к статьям, открытый доступ к данным, открытый доступ к научному коду и, и еще какие-то инициативы, про которые я сейчас вам расскажу. Начнем с открытого доступа. Это, наверное, одна из наиболее популярных тем, поэтому я не буду говорить много, но тем не менее, чтобы вы знали, ученые сейчас публикуют статьи, которые публикуются в специальных журналах. Ученые часто еще должны платить за то, чтобы эти статьи публиковались в этих журналах, а потом другие ученые должны платить за то, чтобы читать эти статьи. То есть просто так прочитать статью на сегодняшний день можно далеко не всегда. Причем платить за одну статью нужно порядка там 30 баксов, если вы покупаете одну статью. Так никто не делает, сразу оформляются подписки, большие подписки на университете, и, может быть, даже на целые страны, но приводит все это к тому, что пару научных издательств, которые владеют правами на эти журналы это, например, издательства Springer или Лезевир. Они по прибыли, которую они получают со своих вот этих научных издательств по относительной прибыли опережают BMW, Google и Apple. В абсолютных цифрах это не такие гигантские суммы, но все равно огромные. Это, например, в 2015 по году у Шпрингера прибыль была полтора миллиарда долларов. А у компании «Ильзивир» 230 миллионов долларов. Причем самое забавное, что ученые как будто платят и за то, что они пишут статьи их публикуют, и за покупку статей. Это безумие форменное. Например, многие из вас могли слышать про проект «Сайхаб» неоднозначный, но тем не менее, который делает много хорошего, который позволяет в обход реальным деньгам, скачивать какие-то статьи. Но на самом деле, к счастью, открытая наука в этой сфере из-за того, что это реально форменное безумие, привела к тому, что какие-то вещи делаются уже на государственном уровне. Например, в Германии вот полтора месяца уже как союз ректоров немецких университетов отказался платить Эльзивиру за свои подписки. И Эльзивир сейчас пытается с ними договориться. Он все равно оставил открытые подписки, потому что ну, это практически целая страна. там Почти все университеты входят в этот союз ректоров. Эльзивир пытается хоть какие-то деньги из немцев выбить, немцы пока успешно борются с альзивиром. Это наиболее удачная из истории, которая включает в себя открытую науку. Другая важная штука – это открытые данные. Ошибки такого типа, о которых я сказал, например, системные баги в программах, которые анализируют мозги, можно найти только тогда, когда ученые публикуют не только результаты своих исследований, но и данные, на которых эти результаты получены. Тогда другие группы ученых могут перепроверить то, что происходит. Ученые не всегда хотят реально публиковать свои данные. Например, потому что из данных можно вытащить огромное количество всего. И ты можешь написать там десяток статей, а не всего одну. Поэтому хочется долго сидеть на этих данных, никому не показывать. Но э, чтобы получать гранты и иметь хоть какую-то возможность как-то выживать в реальном мире. Э, но э, проблема в том, что если никто из ученых не будет публиковать данные, окажется, что много внутренних э, Багов никто никогда не выловит. Поэтому, в принципе, огромное количество людей пытается бороться за открытые данные. Я вот буквально сегодня с удивлением узнал, что у нас есть портал открытых данных даже в России. Даже до нас уже на государственном уровне, оказывается, докатилась такая история. Есть 18 тысяч наборов открытых данных, они в основном на самом деле касаются там, экономики или образования. Это типы данных, которые по закону нужно публиковать открыто. Но тем не менее и научные данные в том числе публикуются специально отдельно открыто. И в Америке уже за счет движения «Открытая наука» появляются специальные фонды, которые в принципе ученым дают деньги только при условии, что ученые потом будут публиковать не только статьи, но и данные. Это очень важно. Эти данные настолько открыты, что даже вы в принципе можете взять, скачать их и играться с этими данными, если у вас какие-то есть подходящие для этого скиллы. Вот набор открытых данных, которые можно посмотреть, например, вот на этом российском портале. Там есть ссылка, вы можете потом туда зайти. Еще одна важная вещь, с чем пытается бороться движение «Открытая наука» — это как раз та история, в которой ученые публикуют не все данные, а только тогда, когда что-то получилось. В принципе, тут известно, как бороться с такой проблемой. Есть такой формат заявленных или анонсированных, или прирегистрированных исследований, который давно опробован при работе с новыми лекарствами. Те, кто пытаются создать новое лекарство, должны сначала сказать, что они пытаются создать, что потом другие люди, если не получилось там, создать нужную молекулу, не тратили на это время и деньги. Сейчас, к счастью, все больше исследований пытается переходить все больше журналов пытается переходить на такой же формат когда ученые сразу говорят о том что они планируют делать и они публикуют не только результаты своих статей а на самом деле уже идеи пытаются публиковать и если другие ученые считают что это достойная идея то эта идея уже эта идея уже гарантированное место в журнале я горжусь тем, что мы первый журнал с таким форматом будем летом выпускать. У нас уже 10 примерно рабочих групп собирают данные в таком формате. То есть они заранее застрахованы от негативных результатов. Реценденты согласились, что так делать нужно. И теперь люди спокойно будут публиковать результаты, какими бы они ни были, чтобы это не зависело от субъективной воли там, редакторов, журналов и так далее. Но самое интересное происходит в несколько другой сфере, которая в целом называется словом гражданская наука. Один из примеров гражданской науки вам уже рассказали, я расскажу про несколько других. Существует такая вещь, как краудфандинг. Наверняка я уверен, что каким-нибудь вариантом краудфандинга кто-нибудь из вас пользовался и ну, надеюсь, что хоть что-то вы когда-нибудь деньгами поддерживали. Это важная часть современного мира. Оказывается, в мире уже существует платформа experiment.com, вот там есть ссылка, которая, к сожалению, пока недоступна для ученых в России, но в принципе есть и российские краудфандинговые платформы, которые могут перейти на такую же модель, как вот, вот этот experiment.com. Эта платформа э, убирает из взаимодействия ученые и деньги самую нелюбимую учеными вещь, фонды, которые выдают эти деньги, которым потом нужно писать тонны отчетности, которые тратят там, до половины времени ученого. Это просто краудфандинговый проект, который, э, в котором ученые по определенным правилам могут выкладывать идеи своих исследований просить какое-то конкретное, часто даже небольшое количество денег, и просто обычные люди могут поддерживать ученых прямо деньгами для того, чтобы ученые сделали что-то важное, нужное и полезное. Конечно, за счет того, что тут нет строгой научной редакции, возникают разные проекты. Пример, кстати, поддержанного проекта, но он немного, на самом деле, требовал денег. 100 баксов кто-то собрал на то, чтобы изучить, какое бурито самый вкусный в Сан-Франциско. Вообще говоря, это смешно, но 100 баксов это не очень жалко. А во-вторых... На самом деле, может быть, он придумал какую-то методологию исследования, которую потом смогут использовать э, люди, которые изучают вкусы потребителей. И, в принципе, любое научное знание оно и может иметь какую-то пользу. Ну, благо, опять же, даже если бы он собрал 10 тысяч долларов, в принципе, не жалко, если никто не каждый готов отдать столько, сколько у него есть. Тут никто не требует с людей денег. Но есть и более приятные проекты, которые могут собирать там тысячи долларов, например. Вот из последнего поддержанного проект, поддержанный деньгами, на создание стратегии поддержки. Э, поддержки и консервации сохранения редких видов растений. Таких проектов там масса, можете залезть по сайту, посмотреть, может быть, вдохновиться и сделать такой же проект краудфандинговый в России. Если кто-то захочет, я могу дать контакты тех, кто у нас краудфандингом обычным занимается, можете с ними вместе начать этим заниматься, было бы отлично. Есть еще один прекрасный работающий проект по типу краудфандинга, который называется Russian Travel Geek, где в немножко в другой форме финансируются полевые экспедиции. Ученым часто бывает нужно куда-то ездить в труднодоступные места, где, там собирать какие-то образцы там, не знаю, термальных бактерий из каких-нибудь источников на Камчатке. Так вот, прекрасные ребята из команды Russian Travel Geek сделали следующее. Они решили, что вообще-то, говорят, неплохой туризм. И в принципе, огромное количество людей и так ездят на Камчатку или готовы платить за то, чтобы кто-то им организовал поездку, скажем, на Камчатку. Поэтому давайте сделаем следующее. Соберем группу, в которой будут люди, которые хотят таким образом попутешествовать. Дадим им ученого, который пока группа будет куда-то идти, будет им рассказывать что-то интересное, а за счет тех денег, которые там дополнительно чуть-чуть возьмут с людей за участие в этом туристическом путешествии, можно организовать экспедицию, которая соберет реальные данные, там реальные бактерии из реального какого-нибудь нужного источника, и тем самым опять же избежит взаимодействия с ужасными фондами, которые требуют там миллион бумажек вот на все это. Опять же, Russian Travel Geek, уже работающий проект, русский, вы можете посмотреть, Какие экспедиции бывают сейчас, можете сами, если готовы, себе ну на лето, скорее всего, уже все места заняты, но на следующее лето там, или осень, может быть, планировать себе какой-нибудь туризм такого типа, которым вы напрямую поддерживаете науку. Еще одна классная вещь в гражданской науке – это то, что называется Serious Science Games». Это серьезные игры. Один из примеров только что вам рассказали. Это пример по поиску э, экзопланет. Но на самом деле это штука, которая появилась довольно давно, ей уже больше 10 лет точно. Я не уверен, что это совсем первый проект, но первый раскрученный проект такого типа э, назывался «Folded». Он в принципе все еще работает, хотя, насколько я знаю, уже не так активно пользуются его данными. Это проект по изучению свойств белков разных, э, суть в том, что есть игроки, которым э, это что-то среднее между Лего э, и э, пазлом там и каким-то конструктором, где э, вам дают определенные правила по тому, как должны белки вести себя, там, в трех, там формировать третичную или четвертичную структуру, если кто-то вдруг помнит школу, там аминокислоты, сворачиваются, бла-бла. Так вот, вам дают какой-то набор правил, по которым вы можете смотреть, а вот так свернется белок, а вот так свернется, а вот так свернется. Куча людей э, пытается найти решение тому, как мог бы свернуться белок. Это то, та задача, которая требует довольно много вычислений и там довольно много параметров нужно менять, это сложно автоматизировать. И в итоге может получиться какой-то белок, э, смоделироваться какой-то белок, который потом ученые в лаборатории могут попробовать синтезировать и посмотреть, а реально ли он будет где-то работать, будет ли он э, каким-то образом в реальной жизни участвовать. Таким образом, например, и это уже точно сработавший проект. На основании данных Folded публиковались статьи в журналах там, группы Nature, Nature Biotechnologies и каких-то еще. Например, так изучали, изучили белок, который оказался очень важен для понимания того, как, например, у макакрезусов работает вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, и это позволило приблизиться к созданию лекарств от ВИЧ. Вот В 2011 году это была одна из самых важных статей в журнале Nature by Technologies. В общем, это, мне кажется, довольно здорово. Люди просто собирали конструктор. Другой вариант такой же игры, вы можете прямо сейчас вот залезть на сайт или там в App Store, или в Google Play и скачать. Это вообще игрушка, в которой вы просто… Это просто залипательная игрушка для того, чтобы поиграть в метро или автобусе. Вы плывете лодочкой, вам показывают карту, вам нужно запомнить, где на карте куда плыть, и вы должны плыть и фотографировать монстров. Игрушка для детей, для взрослых такая довольно неплохая, как игра мне кажется, не слишком занудная. Вот. Но на самом деле, играя в эту игру, вы помогаете ученым собрать данные о том, как мы запоминаем карты, как мы ориентируемся в пространстве. А это одна из очень важных вещей для понимания того, как работает наш с вами интеллект. Вот, пространственные способности — это важная часть нашего интеллекта, и ученые вынуждены в ней разбираться. Этот проект стартовал буквально года полтора назад, и уже тоже опубликована статья, в которой суммарно поучаствовало 2,5 миллиона человек, поиграло в эту игру. Выборки такого типа ученые просто раньше никак не могли собрать, если говорить про изучение людей. И в принципе это переход на совершенно новые возможности, причем он совершенно несложный не для ученых, не для вас. Это реальная возможность вам самим в каком-то виде помочь науке. Вообще говоря, проекты типа гражданской науки, они делают очень важную штуку. Наука не всегда была чем-то, не всегда была институтом за закрытыми дверями. Не всегда были ученые, которые отдельно занимаются наукой. Часто это было огромное количество гражданских инициатив. Обычные люди могли там, ну, это не всегда были совсем обычные люди, это обычно те, у кого было достаточно денег, чтобы у них было свободное время. Но эти люди в свободное время могли там что-то изучать. Вот сейчас свобод свободное время есть у многих, и есть огромное количество возможностей у каждого из вас, если у вас есть свободное время то или свободные деньги, в том или ином виде напрямую помогать науке. А надеюсь, что если вы пришли сюда, вам тоже, как и мне кажется, что это довольно важное дело. Ну из еще проектов, которые доступны вам хоть прямо сейчас или если вы поедете куда-нибудь путешествовать в ближайшее время, вот совсем недавно появился проект млекопитающей России», тоже в формате «Гражданская наука», который от вас просят очень простую вещь. Если вы видите, где млекопитающее, сфотографируйте его, пожалуйста, с геоданными, с геотегами, а потом загрузите вот на этот портал. И это поможет ученым создать атлас того, где и какие виды распространены. Даже в Москве это достаточно важно, но аж если вы бываете где-то в более отдаленных местах, тоже можете это делать. Вы и так, скорее всего, сфотографируете какое-нибудь животное, если вы его увидели. Загрузите на этот портал, и вы немножко, но поможете науке. Если вам вообще в принципе все это интересно, существует огромное количество информации про открытую науку, но, наверное, наиболее централизованная, она вся представлена вот в этом проекте Center for Open Science. Можете залезть туда, там много ссылок, почитать, что это такое, узнать, что на самом деле существует еще куча вещей, о которых я не рассказал. Например, вот буквально сейчас в куларах мне Олег напомнил, что… Среди проектов, которые существуют, есть проекты распределенных вычислений, когда вы можете скачать себе на телефон программу, которая будет там, часть ресурсов вашего телефона тратить на то, чтобы анализировать реальные научные данные. И лаборатория, в которой работает Олег, как раз у них есть вот такой вариант. Может быть, сейчас ты нашел ссылку, нет? Ну, короче, мы сейчас разберемся, или ссылка это обязательно появится там в группе и так далее. Вы можете просто часть ресурсов своего телефона тратить на то, чтобы он, как ну, куча телефонов вместе работали как суперкомпьютер и помогала ученым использовать дополнительные мощности для анализа данных. В общем, возможностей для того, чтобы быть ближе к науке сегодня много, и пользуйтесь, мир меняется в лучшую сторону. Наука на самом деле в кризисе. Если вы посмотрите и поговорите с учеными, многие люди этот кризис хорошо ощущают. Но самое важное, что умела и продолжает уметь наука, это реагировать на эти кризисы. Она не закрывается в момент осознания кризиса, а пытается поменяться и выработать новые пути для того, чтобы двигаться дальше. И именно это, как мне кажется, есть самое важное и самое ценное в науке. Это встретить кризис с открытыми глазами для того, чтобы двигаться дальше. И мы с вами видим, как наука открыто встречает этот кризис на сегодняшний день, и можем с вами участвовать в том, чтобы этот кризис был преодолен. Вот о чем я хотел вам рассказать. Спасибо большое, готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Илья, что-то запомнил эту историю, очень плохо, что я не попал на репетиции, зарегистрировал, что мы это ставили. Очень ясно уже две истории, обе про материаловедение сферам, которые сфера, которая занимается. Первая история, про кризис воспри... воспроизводимости. Во-вот назад вышла троллинг статья. Такая. Общем, то есть в материаловении, чтобы считать свойства материалов, создают разные потенциалы. Есть, никто не знает там, точно... точно они... А, я знаю эту историю. Я, я знаю, о чем ты сейчас расскажешь, да? А, создают прилежные потенциалы и считают, в принципе, довольно неплохо. И вот в прошлом году вышла троллиндная статья, в журнале Science. они взяли там все вообще потенциалы, которые посоздавали за последние 20 лет и проверили их на простых системах, посчитали, оказалось, что с 2005 года все потенциалы кредитные. То есть они все плохие, они все работают для какой-то там определенной маленькой вещи, а для всего остального не работают, и все, что было при с 2005 года, по-хорошему надо пересчитывать, и все это... Ну, то есть, в общем, это не, не только про живые системы, на самом деле, но и про их... Физика, да, это точно... То есть, ну, я не знаю, Точная то физика, в общем. То есть не только живые системы, да, проблема И второе, то есть вот как раз мы, мы в лаборатории считаем хорошим потенциалом. Я когда вышел на статью, проверил, каким потенциалом пользовался я. Вроде бы неплохим не пользовался. В общем, мы в лаборатории предсказываем новые материалы с помощью компьютерных вычислений. Мы создаем модели, мы создаем компьютерные модели потом считаем их на суперкомпьютерах, тестируем эти модели, и потом их открывают экспериментаторы. В том числе мы, например, NLTP пытаемся предсказывать. То есть это очень сложная учительная очень работа. У нас четыре суперкомпьютера, мы их мало. Да, это реклама. А, поэтому мы запустили проект а, от МФТИ из колтек, совместный проект, распределенных вычислений. Там уже сейчас пройдет около 200 или 300 человек, которые предоставят свои компьютеры. Часть компьютера, то есть часть процента компьютера, она идет не на то, чтобы манить биткоин, она а идет в то, чтобы манить новый материал. То есть, чтобы. А, там... а вы их привяжите к биткоинам, Олег. Да? Вы сделал, выпустите свой биткоин просто с, с себя, да. <с В общем, я выложу в группу 15 чтений, которые будет делать на СИМОНИТ. Выложу нашу там, ссылку на наш сайт, сможет добавиться просто, для до вас ничего не потребуется, кроме какого-то времени вашего компьютера, и вы потом, ну, будет даже какие-то благодарности будет в научных статьях, или людям, которые там несли какой-то вклад в свои компьютеры. Спасибо вам! Еще можно сказать про «Сквичи»? Не, nee, ребят, на самом деле масса вещей. Вот по-английски это... Такие вещи проще искать по-английски. Это все называется citizen science. И ссылок можно накидывать долго и, к счастью. Их все больше и больше и больше. И в этом смысле там, искать open science или citizen science. Теперь, когда вы знаете, что такая вещь есть, вы можете найти огромное количество вещей, э, которые, э, там, в которые вы можете играть или давать мощности своего там, телефона и так далее, которые реально помогают ученым. А у нас у нас есть написана на MATLAB программа, которая в общем-то эти данные. я не знаю, как рассказать. Что? Путем реализована классов. Нет. Каким алгоритмом? Я не могу точно сказать, потому что я не копался, но ну, я в железо это не делал, который это делается. Познакомьтесь с математикой. Хорошо. В группе очень найдите меня, вот, которого вот, Олег Фея меня зовут, то есть давайте я познакомлю. Там у них даже есть публикация по этому всему в математическом журнале. Внезапно вот они сами удивились, что в математическом журнале вышла статья про вот эту историю. По первой половине лекции про кризисы всякие науки эти все кризисы относились только к той части науки, к тем частям разных наук, которые работают на экспериментальном методе. А есть ли какие-то кризисы или проблемы в тех областях науки или даже в тех областях знаний, которые в которых этот метод не преодолевают? А в каких областях науки, кроме математики, которая имеет совершенно отдельный статус, нет экспериментального метода? Это основное и самое ценное, что может дать наука. Есть области, которые считают... Ну, в общем, короче, экспериментальный метод ⁇ это то, к чему стремится любая научная область. Это не все, что есть в науке, но это супер важно для любой науки. И, безусловно, речь идет даже не только про эксперимент. Таких вещей нет там, где нет никакой там, статистики, например. Вот тогда такого рода проблем особо быть не должно. Но везде, где нужно смотреть на большое количество разных случаев, и это касается экспериментального воздействия, за счет... Это как бы нормальное следствие того, как ну, это надо вдаваться в подробности. Это нормальное следствие того, как, у, как, бы, как устроены методы получения там, и проверки гипотез в современной науке, но просто там какие-то из аспектов люди недооценивали. Например, важность воспроизводить раз за разом одни и те же исследования. Даже там, где до, дооценивали, даже там проблемы бывают. Вот, но это, безусловно, про экспериментальный метод, но это основное, что есть в науке. Разве спасибо за лекцию? А Вопросы, ну, где-то получается. Во-первых, вот движение открытого доступа, по общественной статьям, оно, конечно, очень замечательное. Но меня всегда смещает в вот, одном моменте. Там, да? как постулировался этот вот принцип, что ты должен получать у них зато статьи, открытые там в онлайн-картеле, но не видно, что в торговой уходит -то юридическое оформление, Лица и интеллижные такие. То есть, ну, когда я не верю, у меня там понятно, у меня там полный есть, например, те, кто защищает ее от моих проблем. А вот у многих журналов, во он как, вот этот понимаю, что мы его прописали, науку не обещали, что он будет такими, а юридически это никак не закрепляло. То есть, как я пообещал, так и могу это и Вот несколько всегда смущает. Это первое. А второе, вот про движение открытого кода, действительно, и науке других раскладов, обращает внимание много. Но сейчас вот еще появилось движение открытого железа, окун-харвара, и вот жалко, что на него недостаточно внимания обращать, потому что, вот например, это хорошо, но если у нас будет некачественное а железо, скажем, с непредсказуемым поведением, то это будет все очень печально. В этом смысле, как же профессор Маса, который разводил, выпускал кирпичи из железа, но научник и не только. Да спасибо. да, спасибо, это хороший комментарий. Про юридическую часть надо говорить с юристами, конечно. Есть журналы, которые, ну, как бы. В сейчас публикуют и открыт ну, статьи открытого доступа и обычные то есть закрытые для других людей но фишка в том что они сейчас требуют если там за обычную статью вы платите там, я не знаю тысячу долларов за публикацию то за открытый доступ вы платите там сколько 10 тысяч, ну, 5 тысяч, 10 тысяч долларов за публикацию. То есть группа еще должна, прикиньте, сколько заплатить денег, чтобы вашу статью бесплатно читали. Это, в общем, безумие. С другой стороны, это безумие, ну, как бы, во-первых, нужно по голове давать всем этим элизевирам, но это происходит активно. Там, кроме движения в Германии, есть активное движение в Голландии, это э, хорошо все делается. Но даже это может решаться м, вариантом таким, что научные фонды, которые финансируют э, исследования, у них есть отдельная строка на публикацию там, в формате «open access». Юридически, мне кажется, что э, почему, ну, мой личный взгляд, что почему бы всем не переходить на Creative Commons и Википедию, но тут, может быть, к этому тоже движение будет вперед. На самом деле ученым не так важно юридический компонент часто, а важно э, э, то, чтобы, э, важно, чтобы была связь между каким-то научным фактом и какой-то конкретной фамилией. Потому что, ну, вот там это говорит о заслугах ученого. В этом смысле еще одна вещь это просто есть такие, такой формат архив э, публикаций, когда э, публикуются препринты. То есть до того, как статья отправилась какой-то журнал, публикуют ее там в виде до того, как на нее посмотрел редактор. И это еще одна отдельная штука, которая может хорошо работать. Раньше был и ну, довольно давно хорошо работает архив у физиков, там и у математиков. Сейчас появились биоархив, который стал активнее работать, сайархив архив психологических исследований и другие варианты того, что ученые просто выкидывают в открытый доступ в какое-то конкретное место сами свой текст. Даже журналы уже перестают быть нужны. Это отдельная большая прекрасная тема. Куча статей, которые вот так вот выкидываются в архив. Потом там 20 самых активных ученых все ведут блоги. Они в блогах своих быстренько и в комментариях в блогах раскатывают там хорошие и плохие вещи из этой статьи. И потом уже статья публикуется в том виде, когда куча народу сразу, навалившись, публикует какой-то результат. То есть... На самом деле открытая наука – это еще куча всего, о чем просто за 15 минут не рассказать. Вот. А про открытое железо в моей сфере такое есть. Например, там OpenAge или Open OpenBCI – это варианты, когда вы из там, простых деталей что-то собираете, довольно активно развивается. Спасибо, что об этом тоже сказали. Буду постараться помнить об этом, когда буду рассказывать про открытую науку.